Мы людей, уважаемые зрители. Вы на канале Божья Муж. Мы открываем глаза на окружающий мир. Есть среди людей еще люди, которые и их немало, благодаря столетнему насильственному насаждению атеизма, которые думают, что все в мире появилось случайно и из ничего, без всякого бизнес-плана, без какого-либо участия разума. Что выше в Вселенной, ее создателя, то есть Господа Бога, никакого нет. Эти выращенные на махровом атеизме люди привыкли думать с заложенными атеизмом в голову штампами. Они запуганы репрессиями, гонениями, их мышление рабски сковано. Творчество и свобода в их головах отсутствуют. Вот почему в России столь богатой великими личностями которые были рождены до революции или в первые годы после нее. А в послереволюционной России появилось великое скудение значимых личностей. А если они и появлялись, то, чтобы выжить, вынуждены были бежать за границу. В России атеизмом вытравлялось всякое свободомыслие и здравомыслие, а народ старались превратить в послушное ура одобрям а рабочие стадо. И для этого все иностранное хулилось, а все родное допотопное хвалилось. Хотя до сих пор наука не может объяснить даже появление благодатного Иерусалимского огня. И никто из публичных людей не может публично заявить о том, что этот огонь возникает от спрятанной в кармане зажигалки. Ибо его тут же привлекут к ответственности за клевету. В подрастающего поколения до сих пор насаждают давно провальную теорию эволюции. А утверждать, что все появилось из ничего при современном уровне науки и образования, равно утверждать, что действующий авианосец с крылатыми ракетами навигационным оборудованием, локационным, десятком истребителей и вертолетов, штатам персонала, все системы защиты от надводных, подводных и воздушных объектов, технологии навигации, маршрутом следования по определенному плату, плану образовался в океане сам собой за энное количество лет из случайного соединения молекул сначала в маленькую подводную лодку, потом выпал на поверхность, стал крейсером, а потом уже и авианосцем. Согласитесь, что это уже не так смешно, сколько страшно за общество, в котором обитают подобные люди. Как сказал пророк Давид, в 18. 118 «Ужас овладевает мною при виде нечестивых, оставляющих закон твой». И потому, если уж авианосец сам никогда не мог образоваться из хаоса молекул, тем более не может сама образоваться из хаоса молекул и одна живая клетка. Ибо одна живая клетка примерно в миллиард, особо подчеркиваю в миллиард раз. У кого есть воображение, попробуйте представить. 9 представить. нулей живая клетка в миллиард раз устроена более сложнее любого, любого самого сложного военного, технического, промышленного роботизированного комплекса. Если дать всему человечеству задание разработать проект одной живой клетки, все ученые, ученые всего мира, со всех стран вместе будут работать тысячу лет и не продвинуться даже на 20%. Но кто-то вполне серьезно может легко брякать языком, что подобное может случайно само собой образоваться в природе. Сколько помнит себя человечество, никто не может припомнить ни одного случая образования нового живого организма. А вот раньше могло, много лет, много миллионов лет тому назад, легко могло. Хотя наукой давно доказано, что живое может образоваться только от живого. Закон биогенеза выведен еще в 1700 году которые до сих пор не смогли пошатнуть никакие научные изыскания и эксперименты, что делает нерушимым доказательство сотворения мира. А таких живых клеток в природе должно было образоваться десятки миллионов, столько, сколько видов живых организмов, организмов э, существует и существовало в мире, потому что живая клетка одного организма совершенно отличается и не подходит для другого организма. Они разные и не взаимозаменяемы, как не взаимозаменяемы запчасти велосипеда и самолета. Хотя и там, и там есть колеса. Господи, я благодарю тебя за то, что ты открываешь людям себя, посветляешь им мозги различными такими простейшими фактами. И благодарю тебя за то, что мы можем приходить к Тебе хлеб жизни, пейте из источника воды живой, чтобы не деградировать окончательно. Ты никогда не занят для тех, кто к тебе обращается. Ты всегда слышишь каждого, хотя не всем и не сразу отвечаешь. Как сказано через пророка, Иеремию, глава 29, и вы зовете ко мне, и пойдете, и помолитесь мне, и услышу вас, и взыщите меня, и найдете, если взыщите меня всем сердцем вашим. И все, кто хотя бы немного знаком, с Господом, Богом, Иисусом Христом, всегда скажут «Воистину справедливы слова эти». Нет в мире больше счастья, чем пребывать рядом с Богом, под кровом Его Святого Духа, наслаждаться общением, вкушать хлеба жизни и пить живой воды из Его рук, Потому что Господь Бог, Господь, Бог человеколюбивый, милосердный, долготерпеливый и много многомилостивый и истинный. Как сказано в Библии, исход, глава 34, и прошел Господь пред лицем Его, то есть Моисея. И возгласил Господь, Господь Бог, человеколюбивый и милосердный, долготерпеливый и много милостивый и истинный. Господь Бог, и Святая Троица, Отец Сын и Святой Дух, самый великий в мире, самый добрый, самый любвеобильный Отец людям, как к своим детям. Он явил Себя миру через Иисуса Христа. Нет никого в мире, кто любил бы и заботился, и понимал бы о людях больше, чем Он. И только на Его заповедях, на Его милости до сих пор стоит и развивается современное, здоровое, цивилизованное общество. Больное же общество, которое пытается жить без Бога, приносит окружающим много зла. И это общество приходится лечить всем миром, причем с большим трудом и затратами. Как говорится в Библии, Евангелие от Матфея, глава 7, «И так во всем, как хотите, чтобы поступали, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними. Ибо в этом закон и пророки. Для нас, для, для детей своих, Бог создал этот мир, эту вселенную. Он хочет научить людей, как правильно жить в этом мире чтобы не причинять себе и ближним боль и страдания. Мы созданы из праха земного руками Господа, по образу и подобию Его, оживлены Его Святым Духом. И без Него мы пыль, а с Ним мы поднимаемся в небо. Царство любви, добра и радости, крепким Духом. Все могу в укрепляющем мне Иисусе Христе, говорит апостол, апостол Павел в послании к филиппийцам. Глава 4. Если имеем веру, хотя бы с горчичное зерно. А без него не можем ничего. Как сказано в Евангелии от Иоанна, глава 15, «Ибо без меня не можете делать ничего». Все люди нуждаются в Иисусе Христе, как в источнике света, жизни, энергии и радости. Иисус сказал в евангелии Иоанна глава 14 я есть путь и истина и жизнь никто не приходит к отцу как только через меня и еще сказал, Евангелие Иоанта глава 6. «Я есть хлеб жизни, приходящий ко мне не будет алкать». То есть страдать от уныния, лени, расслабления, страхов. А верующий в меня не будет жаждать. То есть искать смысл жизни, искать куда пойти, куда себя применить. Никогда. В Псалме Давида, Псалом 144, говорится, «Очи всех уповают на тебя, и ты даешь им пищу во благо время. Открываешь руку твою и насыщаешь все живущее по благоволению». Это говорит о том, что что все живое и неживое во Вселенной исходит от творца и живет благодатью самого творца. Существование творческого замысла, беспредельного интеллекта во Вселенной, по имени любовь давным-давно доказано наукой. Но отдельным людям очень трудно, согласиться с этим, потому что они думают, что это накладывает на них определенные обязательства, ограничивает их свободу, лишает каких-то плотских удовольствий. Они думают, что вот они родились, и сейчас это их жизнь, и надо так прожить, чтобы все попробовать и взять от жизни все». Приписываются слова такие биологу-селекционеру Ивану Мичуину: «Мы не должны ждать милости от природы. Взять их у нее наша задача». Попробовать сами взять-то мы можем. Но и природа сама может дать так, что мало никому не покажется. Свидетели разбушевавшихся стихий, волн несколько сот метров извержений, землетрясений и могут это легко подтвердить. То, что многие люди считают своей жизнью, на самом деле является только начальным классом для будущей жизни, начальной формой будущей жизни, потому что... Здесь мы лишь временно, временно находимся, даже кратковременно, чтобы избрать направление будущей своей жизни. Мы здесь только учимся жить, делаем первые шаги, познаем азы бытия. И эта школа чем-то похожа на общеобразовательную школу. Обучение бесплатно и добровольно. Хочешь, знания обретай, хочешь, дурака валяй. Но, тем не менее, это школа, и после прохождения которой мы все должны будем пройти выпускной экзамен Суд Божий, который и определит дальнейшую нашу судьбу, будущее, место пребывания, которое в сравнении у в сравнении с 60-80 годами земной жизни вечность. Точнее отсутствие времени. Как говорил Иоанн креститель в Евангелии от Матфея глава 3, лопата его в руке его. И он очистит губно свое и соберет пшеницу свою житницу, а солому сождет огнем неугасимым. Солома это имеется в виду не рыба, ни мясо, ни огонь, ни лед, а так что-то теплое, некое вещество такое. Насколько сокрушительных фактов не приводим, отдельным субъектам им гораздо легче убедить себя и представить, что никакого контроля над ними нет. И никто их не контролирует, и с них никто ничего не спросит. То есть очень желают жить по собственной воле и для собственного удовольствия. Украл, выпил в тюрьму, украл, выпил в тюрьму. Это они, наверное, имеют в виду. Родился, вырос, угулял по жизни и исчез навсегда. Но каково будет удивление атеиста, когда он увидит себя со стороны, лежащим в гробу и родственниках вокруг, Вокруг оплакающих его, и осознает, что он не умер, и ощутит себя даже более живым, как прежде. Рок Давид в Псалме 13 говорит, «Сказал безумец в сердце своем, нет Бога. Они развратились, совершили гнусные дела».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 Съедающий народ мой, как едят хлеб, И не призывающий Господа. там боятся они страха, Ибо Бог вроде праведных. Вы посмеялись над мыслью нищего, Что Господь упование его. Кто даст на спасение Израилю? Когда Господь возвратит пленение народа своего, тогда возрадуется Иаков и возвеселится Израиль. Рок Исаия вторит за ним, глава первая, «Слушайте небеса и внимай земля, потому что Господь говорит, Я воспитал и возвысил сыновей».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 у него здорового места. Язва, пятна, наящиеся раны, неочищенные и не необвязанные не и не смягченные и леем. И продолжает Исаия дальше. глава 1 стих 16. Омойтесь, очиститесь Удалите злые деяния ваши от отчей моих, перестаньте делать зло. Научитесь делать добро, ищите правды, спасайте угнетенного, защищайте сироту, вступайтесь за вдову. Тогда приидите и рассудим, говорит Господь.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 Если же отречетесь и будете упорствовать, то меч пожрет вас, ибо уста Господни говорят. Придите и будьте готовы принимать блага из рук Божьих, говорит Господь. Никто из приходящих к Нему не остается с пустыми руками. И волей каждого или принимать из руки Господа хлеб жизни, чтобы жить и не голодать духовно, не страдать душевно. Я знаю, что когда я прихожу к Господу, Он никогда не занят для меня. Он всегда открыт для меня и готов выслушать меня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 что вы имеете нужду в том. Наипаче ищите Царствие Божие, и это все приложится вам. Итак, еще раз повторю слова Исаи, «Омойтесь, очиститесь, удалите злые деяния ваших от очей моих, перестаньте делать зло, научитесь делать добро, ищите правды». Если захотите и послушаетесь, будете вкушать блага земли. А что значит омойтесь и очиститесь? Означает стряхните с себя всю грязь и догмы атеизма, в которых до сих пор продолжают жить многие люди, которые убивают в людях и в обществе все доброе и живое. Облачитесь в чистые, блистающие одежды правды и истины. Измените ваши привычки и правила в соответствии с заповедями Бога, Творца Вселенной. Научитесь делать добро, ищите правды. Если захотите и послушаетесь, будете вкушать блага земли. на этом мне остается пожелать всем всего доброго и до новых встреч!